потом мы продадим мой Мерси, зайдем в Мерси. <свят> Такой, давай, тут до ликвидации немного усредним. Пошел в метро, стоял, продавал одну кукурузу. И продал за 10 рублей. Он вот так вот ходит, по итогу закрывает меня в минус. Остается в кошельке 300 баксов. Сотым плечом по эфиру на 500 баксов ничего не осталось и еще долг осталось. То есть 70 баксов я снимал комнату, помылся, там обрезали обои, все обрезали. Помылся, э, ушел с той квартиры. Ну и забросил свой первый канал Самое сложное, самое вот это жесткое, я уже пережил Ну, сын, типа, да, бывает больно, но надо держаться, так, да, и да, да Прихожу такой в налоговую, вот, я заработал скрипты, покажи Я такой, а вот Чел пишет, вот, наконец-то ты провалился, как ты будешь смотреть в глаза своей девушке Лучше пристрелись, я такой, красава, спасибо за совет хейтеров. Ну, конечно, неприятно читать Прикольно. комментарии. Но я вот, короче, вот смотрите по поводу, короче, если так рассказывать, вот, допустим, 10 стаканов, вот даже говорили, там в каждый стакан можно было что-то положить. Вот у меня была эта запись просто на ютубе. Там вот идет мужик со слом, и просто так идут, да, вот со слом и сыном. И <с> люди такие. Ну, ты такой дурак, как бы осел, зачем тебе осел? Зачем ты тогда не посадишь сына? Ну, он посадил сына. И, собственно, они дальше идут, идут, встречаются новые люди. Такие, вот, блин, сын такой вот засранец, как бы отец идет, осел этот, и как бы сын только сидит. Ну, собственно, они залезли оба. Потом едут оба такие, и люди сбоку и такие, да, типа, вот как бы вы такие вот засранцы, потому что ослу как бы тяжело, а вы двое на ослу едете. То есть везде хейтили. И потом уже слез как бы сын, и остался батя только на осле едут. И тут встречаются опять человек, и такой говорит, ну как бы, во, батя засранец, сынок идет бедный, плетется как бы, а ты идешь на осле. Ну то есть куда бы ты ни пошел, везде будут хейтить, везде найдутся люди, даже если бы там... И не было, сказали, вот ты бомж, у тебя, блядь, нет денег на сла. ну, поэтому, как бы тут реагировать на это, ну, конечно, да, обидно, но сейчас, чтобы вы понимали, я в большинстве не читаю комментариев, потому что, ну, вот, Вася читает, потому что, ну, это бизнес, иногда пишут, не, иногда я лайкаю, не надо, короче, и просто, ну, реально бывают, что такие люди, вот сегодня даже в этом, в инсте прочитал, чел пишет вот, наконец-то ты провалился, как ты будешь смотреть в глаза своей девушке лучше пристрелись, я такой красава, спасибо за совет ну да еще и реально, ну просто, поэтому к хейтерам отношусь нормально, и людям надо высказаться, их надо иногда послушать и, как бы нормально, я когда был в Москве тоже один пацан я попался такой. Все приходили, конечно, здорово, лежали руку. Попался такой пацан, он подбегает. Вот, вот и кигай делать так, а ты вот так. Ты делаешь неправильно. Я такой, ну поделать хотя вот на говорю вот на этот стакан я так смотрю да он же как бы такое да тут крышка черная ну, вы же видите наклейку я же ее не вижу поэтому а наклейка тут еще и с названием оказывается с предсказанием но я это наклейки не вижу поэтому то же самый человек он может наклейки этой галимы не видеть но судить тебе как серо- черный пацан хотя тут на самом деле есть душа в этом стаканчике даже было бы прикольно если бы ты еще ну надо на эту тему ну, что, что такое трейдинг и какие были твои советы с чего, с чего с начинать трейдинга? Да. с трейдинга не начинать да просто не начинай это это я согласен вот брать ту же товарку ну у меня была товарка интересно но товарка это опять же мне как... Я как я как-то сходил на семинар, и мне такой э, чел говорит, вот как вы думаете, сколько стоит эта картошка? Такой стоит, я такой думаю, ну картошка, ладно, типа там рубль. Он такой, да, она стоит рубль. Такой стоит, и потом, а как вы думаете, сколько стоит картошка фри? Я такой, ну рубля 4. Он такой, да, 5 рублей. и такой, так почему бы вам, не нарезать свою картошку и не пойти ее продавать? Я такой прихожу в общагу. Беру, бер, беру кукурузу и ну, меня из дома просто батя наложил, но ну, мы же в деревне живем, положил э, кукурузу вариться и пошел в метро стоял, продавал одну кукурузу. Я ее продал за 10 рублей. Вот так вот. Поэтому было бы желание. А вот по поводу трейдинга, ну я наверное, не занимался, потому что... Да у меня вот... я я бы не занимался. Нет, что я занимаюсь, но это все равно как бы прикольно, а если вот дать какие-то конкретные советы, то 100% это должен быть настоящий трейдинг, то есть это как минимум Binance, там Байбит, я не знаю, биржа, ну Huobi, навряд ли, потому что там стакан особо не подключишь, ну, то есть искать вот реально крупные объемы и от их уже торговать, тогда вот нормально. Просто если вот, как я раньше, да, натрекался по теханализу, ну это жесть, там э, уровни незащищенные, то есть ну жестко, то есть там нереально даже заработать по факту. как бы, я вижу много каналов, они говорят и реально, я даже не хочу их называть, но просто реально было бы интересно посмотреть их результаты. Я уже 6 лет, и я бы уже, кажется, мог бы выучить эти графики, ну, но нифига, да, ну это не так работает. Просто если бы я не рисковал, да, я бы не зарабатывал, но вряд ли, потому что я бы топтался, возможно, на месте топтался бы, ну либо там 10-20%, а 10-20% есть там депозит 600, но ну, это такое, как бы, не прикольно. А когда рискуешь, ну, ну интереснее, ну, вот кто-то спрашивал, азартный ли я, да, вообще жесть, потому что еще сколько там, три, когда мы были вообще, я обнулился жестко, вообще жестко. Я взял в долг у отца своего тысячу и думаю, закину я в биткоин. Ну, это я только тогда изучал крипту, закидываю, косарь в биткоин, ухожу работать на две работы. Работал на Папа Джонсе курьером и работал на Керамине. Просто эти траншеи копал, я в этих траншеях спал, потому что две работы вывозить было сложно. По итогу, когда я вот отработал, заработал 1500 баксов, думаю, надо отдать долг. То есть по факту я должен прийти отцу и отдать долг. Ну уже все знают, что я ему купил квадроцикл, то есть отдал по факту. Но не суть. То есть я эти деньги, думаю, сейчас закину на Бинома, быстро там все отобью, закидываю на Бинома. Проходит буквально 10 минут, я уже сотрю на балансе 800 баксов. Думаю, о, жесть. Думаю, поставить одну сделку, все отбить, ставлю ее на 40 минут. Это были самые мучительные 40 минут жизни, потому что <смех> реально ты просто смотришь график вот так вот на твоей. Не, чтобы он куда-нибудь ушел сразу, потом вниз, сразу вверх. Нет. Он вот так вот ходит, по итогу закрывает меня в минус, остается в кошельке 300 баксов. Я такой, ну все, ну все, Максон, то есть ты отработал целое лето, просрал все лето, у тебя ничего не осталось, еще долг остался. И все, я такой захожу в казино, <рly> <рly> <рly> ну реально это рулетка, ну 300 баксов в кармане, это уже все, не деньги. И я, короче, сижу в рулетке, а у меня любимое число 11 и перехожу просто все сразу, ну, не все, а часть, там были какие-то лимиты в рулетке, я часть вкидываю в число 11, бах, 11, я такой, да ладно, и тут я стрю, у меня уже как бы 700 баксов на балансе, я такое беру, 29, бах, выпадает 29, и такой, да ну нас типа как это, это нереально было, да, и, и, и челы такие сидят за рулеткой, там уже попросирали реально все карманы, и тут такие пришел какой-то пацан, который там, ну реально пацан, и попадает сразу два раза в число как будто я там что-то накрутил, ну и третье число у меня было 0. я все ноль-ноль уже не долбил там всей суммы но... Так вот потихоньку. И по факту э, я уже отбил. Было на балансе 1300. Я думаю, но ну, надо сделать 1500. Как было. Сюда, да, как всегда. То есть по факту я дохожу до 1300, 1325, 1350. Думаю, но ну, если тут по мартингелу, типа бах, бах, все должно быть нормально, я дойду. Но нет, И потом приходит Чел, до меня такой: слушай, слушай, у меня там машина, 300 баксов типа купишь. Я такой. Ну машину можно купить, альфа -Ромео. Мы вышли, посмотрел, думаю, надо полторы тысячи Надо бать отдать бабки А нихера, я потом просто прихожу, загружаю все в ноль А мне позволило, лимитов не было Я просто все в ноль закидываю Фух и, пи... Ухожу, покупаю бутылку Я обнулился, пришел У меня была квартира за 70 баксов всего лишь То есть 70 баксов я снимал комнату Помылся, там облезлые обои Все облезло, умылся э, Ушел с той квартиры ну и забросил свой первый канал. Если кто-то вообще old, но вряд ли тут такие есть, Макс, Макс Бакс, не. Трейдер Беларусь был канал, я вел. Это сейчас Кайзен, кому интересно, можете перейти, самое начало канала отмотать, посмотрите вот эту историю, она там вся сохранилась, у Лизы на канале, это тот канал, просто он сейчас Кайзен, а был трейдер белорус. и то есть по факту, да, я там забросил канал, и все, началась такая глубокая, долгая депрессия, поэтому сейчас то, что я там потерял, вот кто-то будет смотреть, да, это как бы больно, 50 косарей, но ну, тоже на дороге не валяются, но... Самое сложное, самое вот это жесткое, я уже пережил. Это я пережил вот тогда, потому что остаться с долгами и потерять то, что целое лето делаешь. Чтобы вы понимали, я такой вот еду э, на пиццерию, развожу эти заказы, еду, фух, потом такой остановился, везу заказ, пиццу, думаю, поем или я бы спать. Я просто ел пиццу, ел пиццу и ложился спать просто на это. И все, потому что нереально было. Ну, потом, понятно, за свои деньги устанавливал, но... Вот так вот и закончилась там история. Ну потом как-то вот бах-бах, вот это вот упорство. Я уже просто, когда создал новый канал, вот Макс Бахс, который я уже сам все сказал. Типа, хочешь ты не хочешь, Максон, но два видоса в неделю должно быть. Что бы ни было, я даже когда попал в аварию на мотоцикле, я все равно э, пишу Вася, говорю, Вася, надо сделать видос, надо то. Ну и вот к чему это все приводит. То есть сейчас э, даже потерять 50, это грустно, это да, больно, но им как бы... Еще, еще сделаем больше, да? Короче, вот лаунчпады, лаунчпулы, это было хорошо. Но сейчас вот CoinList, если кто-то, я думаю, все знают CoinList, как и нормально там проекты пуляли. Мина протокол, это первые мои хорошие папки, когда я захожу в мину, чтобы вы понимали, я вообще в ICO не разбирался. Чел, вот Вася мне говорит. Вот у меня есть знакомый и занимается ICO, в ТикТоке нашел. Я такой, да ладно, типа в ICO, в TikTok, что это за ерунда. Я изучаю ICO, на следующий день это анонсируется мина, я жду и попадаю в мину. С 300 делаю больше 4000. это первые хорошие деньги. И вот, казалось бы, оказался в нужном месте, в нужное время. И вот эти 4000 я потом закинул в стейкинг, в лаунчпады, в лаунчпулы, на новые сейлы, я еще попал в affinity. Если кто-то там помнит, с Финити, кстати, немного мы заработали, потому что вкинули 500, но мы заходили команды, типа, и заработали, я не знаю, ну, может, 500, тысяч сверху, то есть мало. Но по факту эти 4000 я превратил вот в эти вот 60, которые я потерял, даже больше, потому что вот Мерседес стоит, это тоже по факту. То есть все остальное было считать трейдинг, где-то часть рекламы, рекламы, все поняли, сколько там, да? Но, кстати, вот Мерс я покупал просто э, ради, как сказать, ради самого себя, чисто с трейдинга. То есть это надо было самому себе доказать, что ты, Максон, все-таки эти все 6 лет, как бы, ну, не зря старался. Потому что изначально я потерял 5 штук в сумме, а 5 штук для пацана с колхоза, но ну, это жесть, как бы. Ну, и по факту превратил э, в Мерс. Да и так я много чего еще купил. Ну, квартиру не купил. Но квартира уже была, как бы, не только трейдинг, там уже были и пулы и стейкинг и фарминг и плюс и как бы реклама да прихожу такой в налоговую говорю вот я заработал скрипты покажи я такой а вот она такая а покажи нотариусом заверенная я такой э, ну нотариусом я не заверял но покажу ну вот но говорю ну куда какой нотариус типа вы смеетесь, типа тут очевидно что вот крипта вот биржа короче всем до задницы никто не смотрит NFT у тебя, крипта просто они видят что какие-то доходы обложить все если бы это было из беларуси там с биржи currency э, Free2x или как она называется, не помню Вторую биржу, белорусская тоже Все, проблем не было, а так как это Binance Kraken, все, у них начинаются вопросы Я... Не, конечно, жаба душит сделать Платный курс, конечно, блин Сделать платный Теперь чат тут... и не потом. Да, так вот именно, чел сделал курс 100 тысяч, на, бах, с одного курса, все, 100 тысяч, а это жить можно в Дубае, шиковать, вообще класс, да? Это настолько, знаешь, типа, очевидно, ну, блин, ну, продал курс, продал воду, хотя по факту, ну, курс, это тема хорошая, ну, пока, пока хз, я буду ли таким заниматься, но пока я еще нет, ну, блин, я и не так воспитывался. Самые большие иксы у меня были в 17 году, после чего была вот такая вот огромная яма, это 40 долларов стипендия была в универе, 40 долларов вкидываю в Ripple по 0.2, он стреляет на 3 доллара, я выхожу по 0.7. Но когда я выходил, чтобы ты понимал, я не стоял, я стоял с плечами, с десятыми плечами. То есть по факту он выстрелил там на 3 икса, я забрал уже 60 иксов, ну, насколько помню. И то есть я 40 долларов превратил тогда, грубо говоря, в 2 косаря. Не помню точные цифры, чтобы сейчас не врать, можно, конечно, поискать, вывести, показать. Потом эти вот деньги я вкидываю в биткоин кэш. Биткоин кэш покупаю по 230 долларов, он стреляет до 4000 долларов. Это, это, споту, или все э, это уже был спот. То есть тут я уже не хотел рисковать, покупаю биткоин кэш на споте, он дает 2 икса, то есть покупаю по 200, выхожу по 400. А он стреляет на 4000 буквально через 3 дня. И я сижу такой, конечно, пальцы кусаю, но захожу потом в биткоин диамонт по 44 доллара, а сейчас он стоит 0,2. Поэтому вот так вот мой успех в 17-м и закончился. То есть по факту, да, я 40 баксов, одну стипендию разогнал до 4, 4,500, триста что-то такое было на балансе, то, что я видел. А потом захожу реально, Диамонт на гейте бирже, оно все падает, и ну как бы все. И даже сейчас он может доллара не стоит, но там деньги лежат, но это уже остались чисто копейки. А сезон будет ли? Ну, дэш, те монеты, которые я больше всего вкинул, я думаю, будет еще. Да, типа EOS, правда, многие, конечно, уже не верят даже в тот же EOS, но Dash, Litecoin, думаю, сто процентов еще будет. Занимался я в основном айфонами, перепродажей айфонов. Покупал, э, типа, побитые. Я сам даже до сих пор есть навыки смонтировать вот это вот все. То есть спокойно могу отремонтировать и продавать. С было мало, но в то время, когда я был в универе, это было где-то долларов 200, а по тому курсу 400 рублей там было. Ну было нормально. Ну сейчас этот портфель 1600 долларов. Было две с половиной, сейчас 1600. Но ну, как бы вот говорит, что я без денег, но ну, есть деньги, да. Ну нормально. Потом на краке не у меня вот лежит, но ну, опять же мне лежит дешгалимый, который уже целый год не стреляет. Потом, а если кто-то еще вообще помнит на криптокоме, я создавал 5 января еще, ой, и год назад, грубо говоря. Да, этот портфель с 2000 доходил до 13, у меня была цель, допустим, EOS выходить по 12$, долларов, Dash выходить по таким ценам, все эти цены были, но я как лютый хомяк, короче, я думаю, ну сейчас осталось там чуть-чуть и типа все деньги заработаю, а по факту вот после мая начинается эта коррекция, все монеты уходят на минус 10$, я еще э, смотрю, то что там с 2000 пять штук, ну я думаю, ну заберу хотя бы три сверху. Я забрал три сверху, а сейчас зайти на криптоком до сих пор, там 2000 лежит. То есть по факту я ну, 100% плюс, но все равно прошел целый год. Но если считать год и каждый месяц по 200 долларов считать, ну нормально как бы, пассив. Потом мы продадим мой мерс, зайдем в Такой давай, тут до ликвидации немного усредним. Лиза? Ну, я боюсь, что там лучше вообще никто под подруг не попадал, <laughs> потому что мне реально, когда вот, ну, ты сидишь, ну прикинь, минус 26 шесть и тут тебя спрашивают, все нормально у тебя? Макс, вот о, я слушаю плотность генеры э, в телеграме, например, на ютубе я найду объяснение. Всему этому. И второе, второе, второе закрепленное сообщение вот в телеграме основном, это вот обучение, там обучение. есть да, ну. Не разбирайся, не дари себе голову, реально. Ну зачем тебе этот трейдинг? А да. Родители про убытки себе рассказывал. Родители, так мне батя, батя пишет в этом: <смех> можно включить голосовую ну стыдку, типа, да, бывает больно, но надо держаться, там вся ерунда. Ну, конечно, знаю об убытках. но ну, ты прикинь, у меня батя крутейший мужик. То есть, я, когда вот реально прикинь, все сливаю, прихожу, сажусь такой за стол, батя такой, ну что? А я в 2017 году говорю, ну вот попробовал, не получилось. Он говорит, тысячу дать? Я такой, нет, не надо. А я такой, выхожу на поезд, он мне ложит в карман. И прикиньте, как он мне верил. Я биток по 8 тысяч покупал, как хомяк по 4 скинул. Ну не по 4, по 6 я а уже скинул. Не дождался, короче, вот. Хотел бы ты какой-то для себя бизнес для души, допустим, организовать? Бизнес для души? Ну, наверное, продажа цветов на 8 марта. Ну, мне бы было прикольно, знаешь, так постоять, попродавать цветы. Вот, ну, потом что? Я бы хотел, наверное, делать боксы на Новый год, потому что я хотел найти подарок для девушки, это сложно, потому что нету толковых боксов. Мне хочется прийти, взять бокс, подарить своей девушке, чтобы она такая, вау, класс. Я бы просто вот реально хотел бы делать крутые боксы, потому что у нас нет крутых боксов. Если бы это крутые боксы, это было бы сарафаном радио, все. Цветы... Еб... ну продают обычные тюльпаны, нельзя их красиво украсить, чтобы я вот реально шел и меня это зацепило, я хочу так сделать вот если говорить про бизнес, вот я уже сказал цветы, потом эти подарки, ну и обменник бы свой сделал, вот криптообменник вот наверное, такая вот тема, я вот помню хорошо 17 год, когда вот все это было, биток уходит вниз, он там что-то свое делает а в это время, Dash, Litecoin, EOS, с там начинают просто один за одним, если там все грамотно делать, я говорю, заходишь в Ripple, ой, заходишь в Bitcoin Cash, заходишь в Ripple, заходишь в Litecoin, EOS, все, ты просто становишься, грубо говоря, миллионером. Ну, реально, это можно было сделать даже с 10 долларов. И сейчас, я думаю, то же самое время, потому что как бы биток, он вроде своей жизнью живет. Я, конечно, скажу, что он будет выше, но я в это не верю. Это я думаю… Выше хотя бы 60 того хая, который был. Я в это не верю. Что я хотел донести, то что уже, по-моему, надо переждать это время. И вот, как говорить, будет 60 или 20, мне кажется, 23-м быстрее. Это будет реально мучительно, вот как и в прошлый раз. Как бы это не хотелось бы освещать, но все выглядит именно так. Хотя вот душой хочется, чтобы было и по 100, чтобы и Dash был по 2000. Я если бы даже был по 2000, ну все, я бы отбил все свои убытки, но, <с <с но будет, надеюсь, верю, конечно. Uh, XRP или no, Ripple Chuy -chuy ты видел в 2017 году, как он стрелял? Он стрелял, yeah, он стрелял, yeah, он стрелял когда все скамилось. No, все no, просто no, летело no. в дно, no. а Ripple no. в это no. время no. просто рисовал свечи вертикально вверх. Семнадцатый, no. да? год, это конец года, там, в 2018 он стрелять начал. По Риплу было там реально заходишь в новости это скам суд проигрывают там э, большое количество это полный шлак я по 23 цента покупаю я еще пересиживаю с десятым плечом это было очень сложно пересидеть потому что там и ликвидация была близко, а он падал до 0.19 что-то такое, 0.19.8 а у меня ликвидация была там 195, я уже точно не буду в цифры, но примерно так, и то есть он падает, я уже думаю, ну все, ликвидация, и еще такие и новости выходят, выходит новость о делистинге с какой-то биржи, не помню, тоже с крупной, я думаю, ну все, как бы капец, с Ripple мы закончили и вот на этом вот негативе, когда все падает, когда все хреново, Ripple просто дает э, с 0.2 до 3, то есть больше больше 10 иксов, и это уже монета была там в топ-10 по капитализации. И будет ли в этот раз? Я думаю, будет. Вопрос просто времени. Типа Ripple по 5 баксов? Я думаю, ну, реальность. Поэтому, ну, сейчас, конечно, же, дорого. Ripple, до сих пор могу показать, по 27 центов покупал. Вот в этом вот и периоде. По 60 центов скидывал, скидывал по 1,2. И, и не, 1,2 не скидывал, это 1,2 я в прошлый раз скидывал. Около доллара, наверное, или 1.2, не могу сказать. И вот последняя часть у меня осталась, которую я буду держать до 5 баксов. Может быть такое, что он вообще сейчас вертикальный на 5 баксов. Но ну, вы сейчас не должны идти покупать Ripple, потому что... Ну, у меня как бы лежит, он же не на те деньги, на которые я вот как бы тут расстраивался. Ну, если выстрелить, будет хорошо. Ну, в Ripple я верю. Если вот прям так говорить, верю. Вопрос времени просто. У меня чел знакомый, эфир уже шортил с 3.800. Эээ... С 3-800 он, подожди, не путаю, или 4-800, 4-800 он шортил, по 2-500 он продал. Mm -hmm. Что будет с эфиром, я, я за ним, честно, эфир это то, что я вообще не наблюдаю, не смотрю, я как бы, да, понимаю, надо глянуть, но, но чел просто, я потерял, он мои бабки забрал. Но это круто, потому что тоже шорт сделка, чтобы вы понимали, он зашел на 500 баксов с сотым плечом. С сотым плечом по эфиру на 500 баксов, я попрошу скрину его, если он скинет, чтобы вы понимали потом, если в видосе будет. Не, он заходил несколько раз, он заходил сначала 100, 200, 300 долларов, несколько раз так заходил. Не, он просто все ловил, пытался словить эту самую точку. И тут он словил, и вы прикиньте, сотым плечом, сидеть три месяца в шорте, и по 2 500 закрыть. Ну все, ребят, я наконец-то домонтировал этот видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Вы нашли для себя несколько невероятных историй. Возможно, кто-то вспомнил себя, рассказал вам немножко о себе. В целом, понравилась такая небольшая сходка. Приятно пообщались с ребятами. Много было крутых ребят. Вот прям реально все такие э, на позитиве. Ну, очень круто, короче, с ними пообщались. Планирую еще, конечно, такую сделать, только уже более масштабную, чтобы каждый человек мог прийти, просто пообщаться, найти себе новых знакомых. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам это видео понравилось. Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. Всем удачи, всем профита, всем мира, всем удачи и всем пока.